Детская книжка «Как машинки говорят» издательство «Азбукварик». Книжка из серии «Говорящая стрелочка». Хочешь узнать, какие бывают машинки и для чего они нужны? Поворачивай «Говорящую стрелочку», слушай, как они заводятся, сигналят Ты запоминай их название. В этом тебе помогут яркие картинки и интересные стихи. А еще тебя ждет сюрприз «5 забавных мелодий». На каждой страничке... В начале и в конце игры необходимо навести стрелочку на нотку и нажать на стрелочку. Нотка. На Прослушив все звуки, нужно навести стрелочку на сектор нотка и нажать еще раз. Чтобы на следующей страничке услышать новые звуки. Нотка. Также в конце стрелочку наводим на сектор с ноткой и нажимаем. Итак, на каждой страничке.